С днем рождения, подруга моя дорогая, я горжусь, что могу так тебя называть. То, что крепкой и женская дружба бывает, мы с тобою легко можем всем доказать. На двоих делим мы и невзгоды, и радость. Хлеб и соль у нас тоже всегда пополам. Ты поймешь и поддержишь всегда. Если надо. Предпочтем спором мы Разговор по душам. Наша дружба с тобою ковалась годами. Ты мне стала родною, Совсем как сестра. Путь твой жизненный будет, Пусть устлан цветами. Я желаю тебе океаны добра. Пусть рождается счастье, в душе ежечасно, окрыляют любовь, вдохновляют мечты. Каждый день будет ярким, здоровье прекрасным. Пусть сбывается все, что задумала.